Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас на обзоре интересный ноутбук от компании Gigabyte Это модель Aero 15 OLED XC Самолет экраном с процессором 10870H на борту и ноутбучной версией видеокарты 3070 Все очень-очень интересно, так что давайте изучать это все дело детально Итак, поскольку нынче тема экологии крайне важна для любого бренда, то Gigabyte прислали мне ноутбук в ультраэкологически чистой упаковке, который открывается по старинке с помощью вот такого вот универсального ключа на 50. Разобравшись с экологически чистой, но достаточно трудозатратной упаковкой, внутри я обнаружил коробку, куда и поместили сам ноутбук и его зарядное устройство. Упаковано кстати, хорошо, я думаю, что обрешетка из нестроганной доски была даже не нужна, в такой упаковке ничего бы с ноутбуком не случилось, даже при условии отправки в мою глухомань. Габариты у Aero 15 довольно удобные, 36 см ширина, 25 см длина и толщина всего 2 см. Хотя, по моим замерам чуть больше, порядка двух с половиной, если мерить с ножками. Вес зарядки тут почти 900 грамм, вес самого ноутбука примерно 2 килограмма 200 грамм. Сверху ноутбук имеет вот такую вот крышку с дизайном в виде полосок и логотипом Aero, который светится белой подсветкой, когда ноутбук включен. Марка или крышка спросят некоторые, ну я бы сказал, что если браться чистыми руками, то все норм. Но если у вас, как у меня, порой влажные, потные, сальные ручонки, то быть большим жирным пятнам, который прекрасно видно под определенными углами. Благо, что стираются эти пятна так же легко, как и появляются. Но сказать, что ноутбук не марки, как заявляли некоторые блогеры, я лично не могу. От верхней крышки мы переходим к днищу Тут все очень интересно Гигабайт одна из немногих фирм Сделала у корпуса снизу почти полностью Вентилируемое пространство Наделенное лишь антиполевой сеткой И с одной стороны это бесспорно хорошо То есть лучше пассивное охлаждение Комплектующих, меньше их нагрев Да и использование разного рода Подставок под ноутбуки Имеет в случае Aero 15 куда больше смысла Но лично у меня добавилась Плюс одна фобия Ибо к варианту случайно разлить что-то на ноутбук добавилось еще и что-то под ноутбук. Хотя я понимаю, конечно, головой, что у него есть ножки, поднимающие его над землей, и чтобы залило комплектующее, надо сделать нехилую такую лужу, но все же низменный беличий страх остался. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, мне будет действительно интересно почитать. Ну ладно, друзья, пора открутить болты и узнать, что же для нас припасли создателя ноутбука внутри. И тут я был на самом деле шокирован, причем шокирован в хорошем смысле этого слова. Во-первых, ноутбук очень просто разбирается. Чтобы получить доступ к внутреннему пространству для чистки или апгрейда, нужно всего лишь открутить днище, которое держится на восьми болтах. Да, нужна будет не только крестовая отвертка, но и также торкс, она же звездочка, но в отличие от большинства ноутбуков, особенно старых, тут нет никакой мышиной возни, аля придумай как это открыть и пересмотри сотню гайдов. Нет никаких пластиковых зажимов, один-два из которых при каждом открытии обязательно сломаешь. И что самое важное, сняв эту пластиковую крышку, не надо больше ничего откручивать, все что вам нужно, уже у вас под рукой. И это просто идеально старых ноутбуков, я думаю, разделяют мое восхищение, потому что там все было крайне и крайне непросто. Ну ладно, друзья, а что же у нас внутри, спросите вы. Для начала огромная система охлаждения, которая занимает примерно 40-50% пространства. Она состоит из двух колеров, которые подсоединены к четырем медным трубкам. Они соответственно охлаждают нашу видеокарточку и наш процессор. Две трубки у процессора и видеокарты общие и также имеется по одной индивидуальной трубке для каждого. Воздуховоды системы охлаждения, кстати, выведены по бокам и сзади ноутбука, так что их тут аж 4 штуки. Помимо этого в системе охлаждения имеется также небольшой радиатор для чипсета и термопрокладка на M2 SSD накопители, передающая тепло от него на крышку ноутбука. Накопитель тут стоит vdsn 730 на 1 терабайт с достаточно высокими скоростями почтению и записи. В основе его лежит контроллер SanDisk 2082 и память тоже от той же фирмы. На Это два чипа 64-слойной 3D NAND памяти по 512 гигабайт каждый. Драмбуфер тут стоит от фирмы Nanya на 2 гигабайта. И по факту 730 накопитель по своему устройству и скоростям представляет собой можно сказать небольшую переделку более массового VDSN 750. Уж слишком много в них всего похожего. И при этом в ноутбуке предусмотрено крепление для еще одного M2 SSD, и для него также есть МРО-прокладка в комплекте. Что касается памяти, то тут стоит Crucial, это два модуля частотой 3200 МГц на 16 ГБ каждый. Однако память не работает тут на 3200, а работает всего на 2933. Это ограничение вызвано возможностями материнской платы на H470 чипсете. Но это, друзья, не единственная проблема. Также дело плохо обстоит и с таймингами. Тайминги у памяти конские. 21, 21, 21, 47, 2T. Причем в биосе нет никакой возможности как-то их отредактировать, так что в итоге задержка, согласно Аиде, достаточно высокая, а пропускная способность памяти, на которую тайминги также косвенно влияют, можно сказать очень низкая. Почему здесь не поставили память хотя бы на стандартных 16 18 1836 на самом деле непонятно, какая-то уж слишком глупая экономия. Процессор, как и было сказано, тут стоит 10870H, он имеет 8 ядер и 16 потоков, видеокарта, ноутбучная, 3070 лэптоп. Причем, что интересно, у 3070 лэптоп есть два варианта исполнения. Первый вариант игровой, с максимальным потреблением в 115 ватт, который производители спокойно бустят до где-то 140. И частота у такой видеокарточки примерно 1620 МГц по ядру. И второй вариант, скорее рабочий, он идет с еще более заниженным TDP в примерно 80 ватт и частотой порядка 1290 МГц. Тут стоит как раз таки вторая версия, ибо ноутбук позиционируется скорее как рабочий. Да, за счет технологии Dynamic Boost 2.0 и настроек производителя, TDP тут бустится с 80 ватт до где-то максимальных 105. Для работы этого в принципе хватает, но вот в играх это честно говоря не особо способно. И до уровня десктопной 3070 данной видеокарте ой как далеко. Но о производительности мы поговорим с вами чуточку позже В целом же компоновка ноутбука железом, не само железо, заметьте, а именно компоновка, очень даже удачная То есть есть легкий доступ ко всему, в том числе и к мелочам, типа Wi-Fi модуля или батарейки BIOS Есть возможности для апгрейда накопителей, так что за это все производителю можно поставить жирненький плюсик ну что ж, друзья, теперь давайте взглянем на боковые стороны. Сзади, как я и сказал, у нас находятся воздуховоды системы охлаждения и небольшой логотип ноутбука. С левой стороны боковой воздуховод, HDMI мини-дисплей порт для подключения мониторов, один USB 3.2, один комбинированный разъем под микрофон или наушники, хотя хотелось бы все-таки два, ну и сетевой разъем от 2,5 гигабитной сетевой карты. С правой стороны еще два USB разъема, разъем с Сандерболт 3.0, картридер, разъем для зарядки и еще один воздуховод системой охлаждения. В целом оснащение разъемами хорошее, есть все что необходимо. Сандербол будет очень полезен людям творческим для их работы. Хотя гнездо зарядки можно было бы разместить и сзади. Это был бы более какой-то современный и практичный вариант. Ну и теперь пришло время поднять крышку ноутбука и увидеть самое интересное, а именно яркий, сочный и красочный AMOLED дисплей от Самсунга, диагональю 15,6 дюйма с разрешением вплоть до 4К с частотой 60 Гц. Уда, после всех этих IPS или TN матриц тут испытываешь реальный кайф от четкости, яркости и насыщенности картинки, Но черный цвет тут, не поверите, действительно черный. И собственно наш глаз нам не врет, все все тесты экрана с помощью калориметров подтверждают мои слова, к сожалению у меня калориметра нету, уж же, дорогая эта игрушка, так что тесты привожу чужие. Ну и также надо отметить, что плюсом экрана является то, что у него достаточно тонкие рамки, которые также создают определенный вау эффект. Хотя хотелось бы сказать, друзья, что конечно же технология AMOLED, которая здесь используется, как и любая технология, имеет свои минусы. Но тут ее использование оправдано, поскольку ноутбук позиционируется в первую очередь как рабочий. Так что если вы дизайнер, монтажер или представитель другой профессии, где работаете с цветом или цветокоррекцией, то для вас этот дисплей будет, наверное, пределом мечтаний. И на самом деле конкурентов с 4К OLED дисплеями среди ноутбуков у Aero 15 практически нету, так что за экран ставим жирнейший плюсик. Для геймеров этот экран тоже сойдет. Однако мне кажется, что многие геймеры хотели бы разрешение поменьше, скажем Quad HD, а вот частоту повыше. Ну и со снижением разрешения подрос бы и FPS, что в играх было бы куда важнее. Ну да ладно, друзья, экран хороший, от него мы плавно переходим вниз, а именно к клавиатуре, которая на первый взгляд тоже очень классная. Во-первых, тут есть RGB-подсветка, эффекты которой, конечно же, можно менять через приложение. Во-вторых, есть огромный ассортимент быстрых клавиш. Тут режим в самолете, и управление звуком, и яркостью монитора, и даже вот такая вот функция, включающая вентиляторы на полную, и превращающая наш ноутбук, ну, можно сказать, что в самолет. Ну и в-третьих, клавиши. Они если не бесшумные, то очень близко к тому. То есть звук клавиш приятный, так что тут никаких претензий в принципе быть не может. Однако, как и в каждой бочке меда, есть здесь ложка дегтя. Тут их целых две. Во-первых, подсветка подсвечивает только английскую раскладку. И если при длинном свете это в принципе не критично, то вот ночью русских букв не видно от слова «совсем». И ладно бы только букв друзья, обозначение функциональных клавиш также теряется где-то в темноте. Вдобавок серьезные трудности доставляет вот такой вот короткий левый shift, граничащий со слэшем. Как итог, при слепой печати рука постоянно промахивается и вместо заглавной буквы мы получаем косую черту, что доставляет немало неудобств и приходится все это дело перепечатывать. Зачем тут нужен слэш, спросите вы? Ну я тоже не знаю, спросите из инженеров гигабайта. Что же касается тачпада ноутбука, то да он удобный, да он большой и на нем есть даже скатерин отпечатка пальца. Правда, нужно отметить, что при каждом нажатии на тачпад или при печатании у нашего достаточно тонкого ноутбука начинает потрясываться экран. Мне лично друзья это не критично, но кому-то может не очень понравиться. Ну и рядом с клавиатурой разместились также кнопка включения и веб-камера с разрешением 720p. Кнопки включения лишь одна претензия: ее никак не подсветили и тактильно не выделили, так что в темноте на ее приходится по принципу должна быть где-то посередине Что же до камеры, то у нее есть шторка, что является бесспорно плюсом Особенно если вы, как и я, страдаете паранойей и боитесь, что за вами следят Но камера находится низко и будет демонстрировать собеседнику скорее не ваше лицо, а ваши три лишних подбородка Хотя тут на самом деле каждому свое, возможно для кого-то такое расположение будет и удачным ну что ж, с внешним видом и с внешними данными разобрались. эргономика в принципе, понятна. Так что теперь давайте поговорим о производительности, температурах и уровне шума. И тут все на самом деле очень запутано. Итак, для управления работой процессора и видеокарты, Gigabyte дали нам сразу два инструмента. Во-первых, с помощью фирменной утилиты можно задавать режимы работы руками. Есть 5 режимов для процессора, регулирующих максимальный турбобуз по всем ядрам. И также два Режима для работы видеокарты. Но ну и вдобавок есть искусственный интеллект, куда же без него, так называемая Azure AI или Ажураи, называйте как хотите. Однако суть этого механизма крайне проста, но он выбирает те же самые ручные режимы только за вас. Причем я не могу сказать, что от этого есть какой-то практический толк, то есть что он выбирает как-то лучше, чем могли бы вы. Итак, что же не так с этими режимами, спросите вы. Да по сути проблема только одна. Если мы говорим о рабочих задачах, то какой бы режим мы не выставили на процессор, хоть экономичный эко, хоть мощный буст, процессор сначала в пике разогревается до 90-91 градуса, затем ловит тротлинг, ну а после этого частота падает до рабочих значений, как падает собственная температура. А выставленный уровень по сути своей влияет на то, до какой планки она Опуститься. например в блендере в режиме эко при рендере только процессором температура после пика падает до 70 градусов но ну а в режиме boost всего лишь до 85 причем как вы понимаете падает и рабочая частота то есть в эко в среднем она составляет 2600-2700 мегагерц но ну а в бусте 3200-3300 результаты тестов ожидаемо получаются также разные в бусте имеем 13 минут с небольшим что в принципе очень даже неплохо но века уже все 17. Ну и поскольку видеокарта и процессор связаны одной системой охлаждения, то, как вы уже догадались, при работе видеокарты процессор становится еще горячее. Это отчетливо видно на наших графиках, то есть в момент, когда я запустил запись, температура еще немножко выросла. Ну это, друзья, что касается работы. В играх все было куда веселее. Я взял обычную Horizon Zero Dawn, выставил максимальные настройки, Quad HD разрешение, получить какую то приемлемую FPS и картинку. Установил настройки вентиляторов ноутбука в режим гейминг дабы ничего не перегревалось и провел тесты трех режимов Первый проц эко видеокарта максимум самый экономичный и по идее самый холодный режим Второй проц эко видеокарта Turbo. самый что ни на есть игровой ибо при наших настройках графики нагрузка на процессор идет небольшая, а вот видеокарта загружена на полную Ну и третий режим проц в режиме максимального буста и карта тоже назовем его условно максимальный режим и что же друзья я увидел да поначалу режимы очень сильно отличаются как по частотам так и температурам однако очень скоро все приходит на круги своя но точнее система охлаждения говорит подождите ребятки мне нужно выйти в итоге из-за перегрева, что видеокарта, что процессор, снижают свои частоты, их значения во всех режимах становятся плюс-минус одинаковыми. Причем при прочих равных теснится по TDP обычно видеокарточка, так что смысла в переключении всех этих режимов для требовательных игр крайне и крайне мало. Ну ладно, хоть все и сильно греется, но все-таки работает, причем надо отметить без фризов и лагов, так что давайте смотреть, как обстоят дела с нашим FPS. Итак, Horizon Zero Dawn, максимальные настройки графики, и в 4 к мы имеем порядка 30-35 кадров, в Quad HD, точнее тут это было 2560 на 1600, других разрешений выставить, к сожалению, нельзя. Мы имеем уже стабильные 50-55. Тестировать игру на Full HD на 4К мониторе я уж увольте, но не стал, это как по мне попахивает бредом. И да, как вы видите, результаты очень далеки от тех, что мы видели на десктопной 3070, да и 3060 Ti. Пусть тесты и делались на разных процессорах, но сути дела это особо не меняет. Ближе всего десктопная 3070 у r 15, к показателям скорее десктопной 2080, ну или максимум десктопной 3060. Далее у нас, друзья, игра метро. Высокие настройки графики, без RTX и без DLSS. Первое, боюсь, что наша видеокарточка не потянет, но с включенным DLSS на разрешении ниже 4К у меня постоянно возникают какие-то проблемы с самим бенчмарком, так что тестим как можем. Тут в обоих режимах в помещении мы имеем неплохие результаты, однако на открытой местности FPS в обоих существенно падает и в 4К играть будет уже некомфортно. Ультра будет вообще полное слайд-шоу. Еще одна требовательная игрушка, RDR-2. Настройки приближены к максимальным, и у нас заезды на лошади. Опять-таки в Quad HD поиграть можно, но надо будет снизить настройки где-то до средних. Но ну, а в 4K FPS ну, слишком низкий, я не уверен, что даже на минималках будет как-то комфортно играть на открытой местности. Ну и последняя игрушка, я решил взять что-то попроще, так что это любимые многими танки. Также с максимальными настройками в 4K мы имеем порядка 50-60 кадров, но в Quad HD уже где-то 100-120 и выше. Как итог, друзья, играть в Quad HD на ноутбуке вполне можно, причем в большинстве проектов вы будете получать где-то 50-60 кадров на высоких или ультра настройках. Переходить в Full HD на 4К мониторе достаточно странно, а вот разрешение 4 k для игр тут в принципе ни к чему, то есть система не рассчитана под игру с нормальными настройками на таком разрешении. Решении. В 4К комфортно играть можно только во что-то простое и не очень требовательное, оно все в целом и понятно, ибо ноутбук изначально гигабайтом не позиционировался как игровой, они делали ставку на него как на рабочую машину и в принципе монитор подбирался соответственно под эти задачи. И что же, друзья, у нас по рабочим моментам. Корона, сцена в режиме буста, рендерится где-то за 2 минуты 21 секунду. Блендер, сцена Барселона, 32 на 32, при рендере процессора мы имеем 13 минут 16 секунд, видеокартой 3 минуты 22 секунды, ну и рендер за действованием обоих 3 минуты 18 секунд. Ну и напоследок Сайнбенч 20, в нем имеем примерно 3600 попугаев, многопотоки, хотя результат будет за Зависит от того, какой режим вы выберете для процессора и насколько он будет греться. Опять-таки, по меркам десктопов результаты, конечно, не самые лучшие. То есть данный процессор находится где-то на уровне процессора 2700 и X100 AMD. Но если мы говорим про ноутбучные варианты, то здесь производительность здесь 870H находится, можно сказать, на высоте. Кстати, при работе, конечно же, нагревается также и клавиатура, но здесь отметим, что ничего критичного нету. Зимой, может, даже будет полезно, ибо не будут мерзнуть пальцы. Что же касается уровня шума, то если работать с документами или смотреть видео, то вентиляторы ноутбука крутятся где-то на 2-3 тысячах оборотов в минуту, это примерно 30-36 дБ. При фоновом уровне шума в комнате порядка 32 дБ это вполне нормальный результат, то есть ноутбук почти бесшумен. Если же мы заходим в игру или запускаем рендер, то вентиляторы разгоняются до 4000, и это примерно 47 дБ, что уже нехило так бьет по ушам. Сидеть без наушников рядом с ноутбуком становится некомфортно, хотя я не могу сказать, что другие ноутбуки обладают какими-то более хорошими результатами. Ну и предельная скорость вентиляторов это 5700 оборотов, в таком режиме мы имеем аж 58 дБ, это уже надоедает спустя минуту, хотя такой режим вы будете использовать скорее всего только если срочно нужно остудить ноутбук, или в варианте поставили на рендер что-то, включили вентили на полную и ушли пить чай, чтобы все это дело не перегревалось. Вот как-то так, друзья, обстоят дела с производительностью, шумом и температурами. Теперь давайте несколько слов скажем по автономности ноутбука. Производитель заявляет нам аж до 8 часов работы ноутбука на одном заряде. И как не парадоксально, друзья, но тут AR15 превзошел даже самого себя. Для начала я провел тест на просмотр видео. Час 30 ночи я отключил его от питания, включил режим максимальной экономии энергии, выставил яркость на 50% это минимально яркость когда смотреть комфортно и запустил серию любимого сериала в повторе, ну и собственно пошел спать. Видео было в разрешении 1080p в формате матроска, он же МКВ и ноутбук отключился только в 9.45 утра проработав 8 часов и 15 минут. Также я прогнал его с помощью программы PC Mark 10, тест Modern Office, это работа с документами и также разного рода видеоконференции. И в этом режиме при стопроцентной яркости экрана, ибо при 50% уже работая с буквами и цифрами не очень-то удобно, данный ноутбук проработал 4 часа и 20 минут. Так что можно сказать, что автономность у ноутбука просто прекрасная, несколько часов работы в разных сценариях вам обеспечены. Конечно, речь идет не о каких-то требовательных задачах, то есть играть на батарее будет плохой идеей, во-первых, сразу же снизится производительность до ужаснейших показателей, но во-вторых, конечно же батарея в таком режиме протянет буквально очень-очень недолго, скажем час или два, вот как-то так. Каков же в целом вывод у меня по ноутбуку Aero 15? Как по мне он имеет ряд важных плюсов. Самое главное – это офигенный AMOLED экран, поскольку ноутбук позиционируется как рабочий, то для тех кто работает с цветом, 4 k и OLED будет наверное лучшим выбором. Во-вторых я отмечу очень удобный доступ к комплектующим, то есть обслуживать или апгрейдить ноутбук будет очень приятно и легко. Что касается железа, то для работы оно хорошо, есть и мощный по меркам дестового процессора и достаточно мощная видеокарточка лучше наверное и не надо ну и конечно же большой запас памяти в 32 гигабайта и вместительный шустрый SSD автономность также на высшем уровне то есть любители ездить в командировку или брать ноутбук с собой в отпуск будут просто счастливы ну и также отмечу мелочи типа наличия Thunderbolt разъема которые тоже могут быть полезны в работе однако как и большинство ноутбуков Aero 15 друзья далеко не идеально. То есть температура в нагрузке высокая, лучше бы, возможно, вместо 10870H воткнули AMD-шные 5800H. Уровень шума в рабочих задачах и играх также мне не понравился, то есть сильно бьет по ушам, хотя это проблема многих ноутбуков. Клавиатура, как по мне, тоже крайне не продуманная, и бог с тем, что ее не продумали для американского рынка, ее еще и русифицировали без подсветки кириллицы, что уж совсем разочаровывает. HD камера расположена опять-таки не очень удобно, да и все-таки от такого ультимативного ноутбука ждешь хотя бы камеру Full HD. Ну и надо понимать, что ноутбук создавался как рабочий, так что если вы ищете решение в первую очередь для игр, то Aero 15 это явно не ваш выбор. Ибо 4К дисплей это лишняя переплата, которой вы толком не сможете воспользоваться в игре, память имеет высокие задержки, что также сказывается на FPS. ну и видеокарта тут стоит с TDP 80 ватт и даже со всеми ухищрениями и бустами она все-таки хуже версии на 115 ватт и тем более не сравнится с десктопом. Ну и в целом задействование процессора и видеокарты вместе ведет к избыточной нагрузке на систему охлаждения. Гигабей тут могу посоветовать пойти по пути Asus и вместо термопасты использовать жидкий металл для борьбы с температурами. Это простое, быстрое и достаточно дешевое решение. Так что, как вы видите, друзья, как плюсов, так и минусов в Aero 15 хватает. Тут каждый решает, насколько ему критичен тот или иной аспект. Что же касается цены данного ноутбука, то на текущий момент она составляет порядка 190 тысяч ну а если вы решите, друзья, прикупить себе один из таких ноутбуков для работы, то ссылку как на этот ноутбук, так и на его братьев и сестер с другими процессорами и видеокартами я оставлю в описании. Все ссылки будут даны в крупном отечественном магазине CityLink, он есть в большинстве городов нашей необъятной родины, там достаточно большой ассортимент, есть доставка товаров и порой проходят разные скидки и акции, так что можно урвать что-то по хорошей цене. И помните, друзья, что переходя по ссылкам в описании и покупая этот товар или что-то иное, что нужно именно вам, вы в том числе поддерживаете и мой канал и позволяете делать хорошие и в том числе независимые обзоры. Ну что ж, друзья, если видео вам понравилось, то не поленитесь нажать на лайк, подписаться на канал, ну и также жмите колокол и жмите на нем уведомления обо всех видео, чтобы получать уведомления каждый раз, когда выходит новый ролик. Всем еще раз спасибо за внимание и до новых встреч!